привет дорогие друзья на связи кузнецов никита решил провести анализ видео которые наиболее интересные моим подписчикам и выяснил что больше всего просмотров находится в разделе подачи ну и собственно недолго думая решил сегодня записать еще одно видео по подаче подача слева с нижнебоковым либо с боковым вращением. И, как говорится, чтобы долго не растягивать удовольствие, предлагаю а, перейти к ее исполнению а, и разбору в деталях. Итак, что касаемо техники выполнения данной подачи. Мы с вами все индивидуальны а, и Существует масса нюансов при выполнении даже этой самой простой подачи. Хотел бы рассказать это на своем примере. Еще раз повторюсь, в принципе, неважно, гладкая накладка, шипы у вас короткие, стоят с длинными, конечно, будет другое немножко движение. Мяч я ловлю примерно в этой точке и стараюсь прокатывать его по всей поверхности ракетки. И в конце у меня движение руки... Немножко идет вверх как бы Я добавляю немножко бокового вращения И чем резче движение кисти У вас будет Тем в принципе подача будет Сильнее вращаться Также при ее исполнении я рекомендую Стоять в середине стола Для того чтобы вы могли ее исполнить И сразу занять выгодную позицию Для продолжения атаки а Теперь непосредственно по выполнению Итак, обратите внимание, первое, на стойку. То есть ноги согнуты, никаких прямых ног нету для того, чтобы максимально быстро можно было перемещаться после выполнения подачи. Далее, амплитуда движения руки. Чем более она у вас будет размашистая, тем, в принципе, будет сильнее вращаться ваша подача. И обязательно движение в конце надо добавлять кистью. Это как бы неотъемлемая часть также для усиления подачи, ее вращения и направления по месту. Кисть должна быть максимально расслаблена для выполнения качественной подачи. Итак, мы разобрали подачу слева с боковым вращением и хотелось бы привести некоторые уточнения. Слева я использую шипы, красную накладку у меня для нападения, но в принципе сама техника подачи не зависит от того, какой накладкой я ее подаю, либо шипами красной, либо гладкой черной. Единственное различие это в том, что от Гладкой накладки, как вы сами понимаете, вращение больше, так как сцепление ее с мячом гораздо больше. Старайтесь, тренируйтесь, максимальное количество времени, и все у вас обязательно получится. На этом все. Подписываемся, ставим лайки. До скорой встречи!